Александр Козлитин сегодня у нас в гостях. А тебя кто научил играть на гитаре? В 12 лет родители купили дом, и отец залез на чердак, и там снял гитару с чердака. Ну, это была не гитара, наверное, доска со струнами. И я пошел к старшим ребятам, говорю, настройте меня и научите играть на гитаре. давай, что мы, что мы сегодня споем? Я куплю тебе новую жизнь. Ну давай, я куплю тебе новую жизнь, лишь бы ты была только моей, я к ногам твоим брошу весь свет, ничего, не жаль я тебе, на руках я тебя отнесу, колдарю наши вещи. Я тебя у других украду Там нет места твоей красоте Хочешь сердце, я сердце отдам Хочешь душу, я душу продам Если крови захочешь, то пей Для тебя ничего мне не жаль Может быть, я стою на краю может быть, значит это судьба. Твой портрет на груди наколю. Все, что хочешь ты, все для тебя. В белом платье ты пены нежней. Ты как белая птица. Боже мой, как я счастлив теперь. Ты моя навсегда, навсегда. Всех ногам твоим рожу сполна В моей жизни ты будешь одна Ты любовь моя вечно жива Я куплю тебе новую жизнь Все к ногам твоим рожу сполна В моей жизни ты будешь одна Любимая Разорвал <свят> ну, Вообще, нужно сказать, что дворовая песня очень рядом идет с Армейской. И сегодня у нас в гостях Андрей Ребенко, солист группы «Адреналин».